здравствуйте сегодня поговорим о зольной вытяжке и ее приготовлении для ее приготовления нам необходима сама зола и вода я беру в ровных пропорциях сколько золы засыпаю столь же и воды в данном случае это по полтора литровой емкости высыпал золу в большее ведро и сюда же буду наливать данную емкость полтора литра воды все это Будет заливаться ведро с большей вместимостью и потом буду перемешивать. Вот перемешиваю, перемешиваю рукой, можно и палочкой лечить, но я рукой перемешиваю, потом сполосну и все. Сама зала еще будет впитывать воду и на компенсацию того, что она впитает, я еще добавляю 200-250 грамм воды, сполоскиваю руку. После того, как все это перемешали, вот так оно все выглядит, сверху плавают еще угольки, все это потом будет через сито процеживаться, но теперь она должна в таком состоянии находиться у меня не менее 5 дней. Вот прошло 5 дней и будем сливать данную жидкость. Жидкость это маслянистая, питательная, напитана микроэлементами которые были в данной зале так мы слили эту жидкость вот что осталось от сливания тут еще маленько и водичка осталась одну в основном это зала и теперь вот это все выливаем в узкую емкость на отстой у меня оно отставится где-то день может часов 10, но в основном с утра до вечера. Если утром это делаем процедуру, то вечером она отфильтруется и будет чистая уже жидкость. Вот так мы слили эту жидкость и даем ей время отстояться. Прошло довольно много времени, она уже отстоялась. Теперь будем ее сцеживать. Сцежим только светлую, мутную не будем ее брать. Там и так она наберется около литра. Вот берем емкость другую и сливаем. Как видим, очень чистая, прозрачная, как вода. Она отфильтрована, отстояна. И вот этот жидкий концентрат настоя золы, или, так сказать, вытяжки золы, буду добавлять по 250 грамм на 10 литров воды. Больше не советую. Потому что я один раз добавил 400 грамм, и некоторые молодые листочки на виноградных кустах погорели. Поэтому это сильная доза 400 грамм, 250 грамм, достаточного данного концентрата. Вот так легко и очень просто в самому домашних условиях приготовить зольную вытяжку. Для подкормки не только винограда, но и всех растений, растущих у нас на даче или в саду. С вами был канал Делаем Сами. До свидания.